Шалом! Или, как говорят в Израиле, Бакертов. Сегодня раннее утро. Мы продолжаем наши встречи с замечательными людьми. И сегодня мы в гостях у Алекса Адельсона. Шалом! Доброе утро! Привет! Ой, Привет, подожди секунду. Что такое? Алло? Какие друзья? Ло, лё, лё, лё, Юринпо. ло, они берут шалайм. Коль бэседр. кар? Хамш, тушим аллот. самтикова. А Бай. С армии звонили? Ну почти, мама. А, мама. мама. Мама как генерал. Мама как армейский генерал. Это точно, это точно. Продолжим наш разговор. Насколько я знаю, для того, чтобы оставить то место, где ты родился, должен быть определенный толчок, чтобы переехать жить, например, в Израиль. Как ты, как твоя семья оказалась здесь, в Израиле? Что для вас служило толчком? Не, ну, перво это то, что мы евреи. Но самый главный, я думаю, толчок мы получили от того, что мой дедушка, мамин отец, он был настоящим сионистом. Я хочу тебя перебить. Да. Я хочу тебя перебить, спросить, потому что многие люди не знают. Кто такие сионисты? Сионисты очень интересные люди. Люди, которые очень любят Израиль. Вне зависимости от того, живут они там или нет. У него была очень большая любовь к этой стране. Он всегда хотел бы ехать в Израиль. Но из-за того, что мама моя работала много лет в военном объекте, то мы были невыездные. И он не хотел ехать один, и мы не могли остаться. Но возвращаясь к тому, что какой был толчок, Немножко расскажу о своем дедушке. Дедушка родился в маленьком местечке, называется Бодайбо, в России, очень далеко в Сибири, я там никогда не был, и родился 13 ребенком в ортодоксальной семье еврейской. Но когда началась Вторая мировая, он, как и, и любой э, э, россиянин, русский человек, который жил в России, он призвался в армию в возле 17 лет, был послан в э, э, Куйбышевское училище, получил звание э, офицера, младшего лейтенанта, и первый бой принял под Москвой. Там же был ранен, но продолжил воевать. И дошел, закончил войну в 1945 м в Кёнигсберге. И вот это было изменение в его жизни. Из ортодоксальной среды он перешел в разряд, называя себя коммунистом. Он был ярым коммунистом очень много лет, за то, что я слышал от мамы. Но со временем это у него спало, и он продолжал любить страну, Россию, где он жил, но у него появилась огромная любовь, может быть даже была до этого, но появилась огромная любовь к Израилю, он действительно хотел всем сердцем попасть в Израиль, но к сожалению он не дожил до этого момента, он умер, когда я был в третьем классе и только в 1999 году, когда мне было 14 лет, мы переехали в Израиль и получили разрешение на это. То есть его мечта, она сопроводила вас в эту землю? Да. Сто процентов. И я рад, что мы осуществили его мечту, я рад, что мы здесь. И я считаю себя тоже сионистом и продолжу, продолжаю ту любовь, которую он имел к этой стране. Алекс, насколько я знаю, жизнь молодых людей в Израиле складывается следующим образом. Молодые парни и девушки, они не просто хотят, они мечтают попасть в армию. Как это сложилось у тебя? Ну да, служба в армии, естественно, это неотъемлемая часть нашей жизни. В Израиле ты закончил школу. И практически сразу или в течение короткого периода времени ты призываешься. Я призывался в армию э, сразу после окончания школы, может быть, прошло пару месяцев. Я даже, мне еще не было 18 лет, я попал на курсы. Э, это, естественно, очень интересный э, период времени. Три года для парней, два года, когда я служил, было два года для девушек. И очень интересное время. И за это время ты знакомишься с разными сабкультурами Израиля, потому что в Израиле, мы все говорим израильтяне, да. Но в Израиле ты знаешь, живут люди разных национальностей, с разных мест. И Это большой котел, который мы. Все евреи, вались. которые приехали с разных мест. 100%. Они все евреи, но. Да, да. Ну все, Там все Африка, евреи, израильтяне, естественно. Йемен, Россия, Украина. Да. И тогда ты знакомишься с разными сабкультурами, начинаешь больше понимать его уже, потому что я больше рос до этого более в русской среде. И когда служишь в армии, естественно, у тебя происходит куча разных неурядиц, смешных историй. К сожалению, бывают и грустные истории. Но я тебе расскажу одну-две такие веселые истории, которые с нас служили. Ты знаешь, ты расскажи и грустную, и такую какую-то веселую, фан-историю какую-то. Uh -huh. Я думаю, это будет интересно зрителям. Ну, значит, как все, я уверен, знают, служба в армии начинается с курса молодого бойца. И тебя призывают, там какой-то период проходит, и тебя посылают какие-то делать или охранять базу на вышках или где-то на э, воротах. И меня когда-то поставили с одним парнем, Вадимом, нас поставили на вышку. Ночь, глубокая ночь, мы сидим на вышке, тишина, ну что, ничего не ходит, все спят, но мы не спим. И мы если, ведем тихую беседу, как бы с ним очень тихо разговаривали, потому что очень все слышно. Как бы. И тут вышка начинает ходить ходуном. Мы думаем, что происходит, измерение, никто ничего не говорит, что сбежать с вышки, что делать? Мы на посту, не можем ничего сделать. И тут мы понимаем, что кто-то ползет по вышке вверх. Ну, мы, естественно, автоматы на изготовку. И когда это лицо показывается нам, оно видит два дула автомата. Оказывается, это один из офицеров пришел нас проверить. Не знаю, кто больше испугался, конечно, в этой истории. Он или мы, или вы ну, по крайней мере, он не упал и был уверен, что мы все-таки держим свою службу как надо. Он, он таким образом вас проверил? Да, да, да. В армии вся все проверяется, офицеры этим занимаются. Это очень э, э, важно, потому что спать на посту, мы сами понимаем, может привести к очень печальным последствиям, которые мы... Э, не раз э, видеть. Особенно здесь, в Израиле. Особенно здесь, в Израиле. Где страна да. находится в постоянной обороне э, против арабского мира. И армия называется как? Армия обороны Израиля. Армия обороны Израиля да. Да. Это наша народная армия. Э, другая такая, менее, она частично, частично не очень. Э, Как-то я поехал с водителем э, ну, по делу и уснул. Уснул в машине, просыпается от того, что у меня трясет за плечо. Я открываю глаза и первое, что я вижу, слева он, он сидит, водитель на своем месте. А справа лицо такого... Арабов, заглядывающий меня в машину. <смех> Может, он что-то продать хотел? Он... <смех> и он стучит. Я понимаю, что вокруг собираются еще другие арабы. И я, я не могу понять, почему мы стоим вообще. И я водителя спрашиваю, что происходит. Он показывает мне красный свет. Я говорю, красный свет, но ну, ты видишь вокруг, что происходит. И тут в нашу сторону что-то прилетает. Не долетает до машины сильно. Мы смотрим, не знаем, что делать. Я говорю, так быстро показываю. Он говорит, красный свет. Я говорю, ну какая разница? Нас сейчас с тобой могут убить. Он быстро разворачивается, и мы начинаем выезжать. И когда мы уже выезжаем э, с района, я уже начинаю понимать, что мы в, заехали в Восточный Иерусалим, и нам навстречу летят две машины э, э, полицейского спецназа, ты, может быть, видел такие большие, белые, огромные э, бусики. И ребята они, И ребята такие же, такие же огромные бусики, <свят> да, они да. Нас, пере, нас объезжают, загораживают, выскакивают, спрашивают, это вы в армейской машине, которых, которые хотят э, э, об, обкидать камнями или что-то такое? Мы говорим, ну, наверное, мы, ты прости нас, мы не специально. Естественно, слава богу, эта история закончилась благополучно, а то могло быть очень-очень плохо, так что армия полна своих сюрпризов, полна своего колора. Очень много всего интересного, знакомишься с людьми. И до сих пор у меня есть очень много друзей, с которыми я поддерживаю отношения. С тех времен, хотя я освободился уже очень много лет назад. Исходя из того общения, которое я с тобой имею, я знаю, что армия для тебя была в радость, не в тягость. И ты, если говорить таким религиозным языком, ты получил просто благословение. От того, что ты служил Израилю и народу Израиля. Да, я считаю, что, э, как и многие в Израиле, я считаю, что служить в армии – это действительно благословение, это действительно... Э -э -э -э можно сказать, как не подвиг, но это как э, что-то очень важное для каждого из нас. Это каждый человек, каждый израильтянин в душе. еще Сначала школы, ты ходишь, ты видишь, солдат ходит, ты слышишь все, что происходит. И для тебя это в огромную радость пойти и присоединиться к армии, потому что ты знаешь, что ты защищаешь свою страну. Потому что никто больше, кроме нашей армии, этим не занимается. И поэтому я очень рад, что я служил в армии пять лет. Это для меня действительно было огромное-огромное радость. Но ты, ты служил, ты потом еще стал офицером? Да, я служил потом уже по контракту, и остался по контракту еще два года. И какой-то момент я думал, что это карьера, но оказалось, что это не то, что... Но Бог не то, дел, что ты хотел, и, и не то, что я хотел. Я еще добавлю, я помню, как свидетельствовал одному офицеру, который охранял Шехемские ворота, и он говорит, меня бережет. Мы, как мессианские евреи, мы знаем, что народ Израиля охраняет и бережет Израиль, но мы также понимаем, что... И когда я говорил этому офицеру о вере в Бога, о том, что Господь, Он является главной охраной, этот офицер говорит, не, не, не, мой автомат меня охраняет. Я говорю, если бы Он тебя охранял, то не было бы столько жертв, к сожалению. Даже среди солдат израильских, поэтому Господь, он конечно, мы как мессианские евреи мы верим, что Господь. Сто процентов. Очень часто можно видеть, и даже неверующие говорят, что какое-то место из Писания, это псалмы, как ты знаешь, и не спит и не дремлет стерегущий, да. охраняющий да. Израиль. Ну это мой перевод, естественно. Да. Вольный, он он отличный. Да. Алекс, я знаю, что все юноши и девушки, которые идут в армию, они принимают присягу, и это происходит в особенном месте крепости Масада. И я также знаю из твоего рассказа мне лично, что вот именно с этим событием, принятием присяги, в дальнейшем связано очень много изменений в твоей жизни. Расскажи об этом. Да, действительно, все военнослужащие приносят присягу своей стране, своей армии. Это действительно очень важное событие. В моем случае это не происходило в Масаде, к сожалению. Это было на нашей базе но это действительно очень яркое событие, и, кстати, моя мама пришла в этот день, призываю, зовут родителей. Еврейская мама. Она обязательно с пирожки принесла, все. Командиру. Командиру подарила пирожки. Нет, ну я был молодой, молодой, как сказать, очень молодой салаток, давай назовем это так. И действительно, когда ты приносишь присягу, когда ты выходишь, зовут тебя по имени, приходят, спрашивают, готов ли ты служить, клянешься ли ты защищать свою страну, и ты говоришь да. Тебе дают э, в руки автомат, и сразу же тебе выдают э, э, э, Танах. Танах э, или на русском, так мы называем его, Ветхий Завет, э, копия Ветхого Завета. И это вещь, которая у тебя хранится, э, ну, оружие потом отдаешь, естественно, а Танах ты оставляешь себе, ну, кто хочет, конечно. Э, в моем случае этот Танах остался у меня. И этот Танах пролежал несколько лет э, неиспользованным где-то там на полочке между всех книг, которые я любил читать, Пушкин, Лермонтов. И однажды все-таки я открыл книгу. Как это случилось, это очень интересная история. Когда я уже был, наверное, второй год армии, я начал больше и больше задавать вопросом, как же я могу стать более евреем. Я думаю, каждый человек в Израиле, кто приезжает в Израиль, задается этим вопросом важным. Как я могу быть более время? Ну, естественно, в моем понимании, может быть, даже во многих, э, многих других, это также. Быть и время, это значит ходить в синагог утром, днем и вечером. И я так и начал делать в армии, как, как э, ты, я уверен, знаешь, э, есть синагога в каждой базе, и я начал с ребятами ходить. Кто-то уже были религиозные ребята, э, уже доходили туда с детства, кто-то туда ходил, чтобы просто провести время и получить долгие полчаса отдых, кстати, хороший вариант отдохнуть. И я туда начал ходить. И я не совсем все понимал. Я был в то время сыном еще Але Хадаш, всего 4-5 лет в Израиле, э, э, а тексты там э, в Сидуре очень сложные. Я спросил, что делать. Мне говорят, читай от сих до сих, и все будет хорошо. Ну, читал я это хорошо, а потом начал задавать вопросы, молились а что дальше? Что, как, как я могу быть уверен, что Кадош Баруху, Бог услышал меня. Мне все говорили, святой не, и благословенный, святой, да. Благословенный, святой да. благословенный. Спасибо. Потому что люди не понимают и да. не так. Ну, вот спасибо, что ты мне помогаешь, потому что я вот это точно бы не смог перевести. Постараюсь запомнить. И значит, я туда подходил и начал задавать вопросы. А что, а как? А Йомкипур, не Йом Кипур, вроде там что-то написано, надо там, приносить жертвоприношение. Мне все это говорили, это все не важно. Это все отдельная статья, как бы, ровины этим занимаются, что-то надо, что-то уже не надо, при, приношения уже закончились. Важно, утром, днем, вечером помолился, свои там полчаса вложил, и, и ты в порядке с ним, с ним. И я не был этим доволен, мне чего-то не хватало. И ты пытаешься найти ответ на этот вопрос, что же мне не хватает. Моя мама к тому времени уже стала верующей, и я к ней пришел какой-то день, говорю, мама, ну, а верующими я виду мессианской еврейкой и я ему спросил, мама, а как же ты можешь верить в Иисуса, в Ишуа или на иврите мы говорим, Ешу, являясь евреем? Но Ешу – это немного такое слово неправильное или это именно на иерию? Это не то, что неправильное слово, это, это ругательство. А, это ругательство. Это так. слово говорит, ну, я дам свой перевод, это три, как бы три буквы получается, Ю, чин, Пусть его имя будет изглажено из памяти. На русском это чуть больше слов, но на Это веке... даже проклятие может Да, и Макш Зихро, когда говорят про кого-то, очень хотят, чтобы вообще, чтобы ты его такой, вот, ну, на русском языке сдох, там еще, вообще память здесь стерлась. И Макш Зихро. И ты маме сказал, как ты можешь верить в этого я человека, вашу, который проклятый. Да, потому что о нем я практически ничего не знал, да. Я даже родился в России, но как-то в то время не крутились в какой-то среде где говорили про, э, про это, а здесь про это не принято говорить. И она улыбнулась, рассмеялась, она мне сказала, что мне надо читать э, э, Библию. И спросила, хочу ли я с кем-то э, читать Библию, как я сказал, да, я готов, но только детский Завет, потому что в то время в Новый Завет я не верил. И действительно, я познакомилась с э, э, хорошим э, человеком, который до сих пор является моим другом, Михаилом. И он действительно со мной начал э, проходить э, разные вопросы в писании Писаниями я веду Ветхий Завет, э, пророки, э, писания сами э, и, естественно, Тора, Моисея, где все, что он мне, он мне показывал, все, что мы проходили, это все потом сложилось в одну большую картину того, что Ишуа является нашим спасителем, Иисус является спасителем. Это все в этот момент потом у меня был клик. И когда этот клик был я скажу, может быть, это не совсем точный момент, но это очень важный момент был у меня, когда мы открыли с ним э, э, пророков и Иеремии 31 глава и прочитали про Новый Завет. Это очень сильно задело меня, потому что я говорю, но ну, это не может быть в еврейской Библии, нет просто. Ну, мы читали с ним э, с его Библии. Обычную так. русскую Библию, вычит. да. Он, ну, не, мы читали еврей на иврите. Нет, а, я, на иврите. у меня у меня практически в то время до сих пор я практически все время читаю только на иврите. И он открыл мне, но ну, у него была э, Библия с Новым Заветом, Грида Хадаша. -а. И я говорю, знаешь, ну, Миша, я тебя люблю, я тебя уважаю, но, к сожалению, я не думаю, что это есть там. Он мне говорит, у тебя же есть Библия дома, у тебя же есть Танах. Ну, вы уже, как я уже рассказал, вы уже знаете, Анатолий, что у меня есть Танах э -э дома. Я пошел домой со стопроцентной уверенностью, что я не найду этих слов там. Но открыт время 31 глава, 31 из по 33 стих, это было там. Брит Хадыша, которую Бог заключит с его народом. И это, наверное, была такая точка невозврата для меня. Есть такой момент, э, э, ну, я, наверное, слышал, когда посылается ракета какая-то или что-то, то есть точка невозврата, когда ты уже не можешь вернуться. И для меня это была, наверное, точка невозврата, когда я э, прочитал это, начал больше углубляться, изучать, и уже тогда в какой-то момент я перешел читать и Брит Хадыша и Новый Завет. И в какой-то я э, принял Ишуа э, как своего Спасителя, я понял, что он мессия, понял, что это все говорится про него, и Сайпса 3 глава, и Ремедрид 1 глава, Бытие 3 глава, много-много-много ну, всего Го... идет как бы красной нитью, все это связано про Ишуа, и, естественно, Новый Завет это уже э, продолжение э, логичное того, что мы читали в детстве на в Танай. Алекс, ты уверовал? И как впоследствии ты практически применял свою веру здесь, живя в Израиле? Что ты дальше делал? Не, ну, во-первых, я начал посещать мессианское собрание, что я считаю, что это одна из важнейших вещей. Читать, естественно, писание, молитва. И в какой-то момент я встретил группу э, мессианских верующих, очень интересную группу, э, ребят, которые э, просто раскрыли свои в другим. На улице, в лифте. В такси где хочешь, они просто э, делятся этим, э, этой вестью с другими. И меня это в тот момент очень сильно э, тоже как бы схватило, потому что до этого я не видел такого. Как бы с друзьями там рассказать, что там где-то дома, но что вот так вот на улице. И я начал как бы общаться с этими ребятами, э, начал э, с ними выходить на разные э, акции, которые они делали. И в конце концов я понял где-то примерно через год, что, что без этого ты не можешь быть полноценным э, э, верующим, ты должен идти и делиться тем, что у тебя есть, ты получил этот дар, ты должен его продолжать давать дальше, невозможно его сохранить у себя. И на данный момент я с, не, с ними э, служу, мессианские евреи, группа мессианских евреев, которые находятся в Израиле, и мы это делаем в разных вариациях, с разными собраниями, с разными мессианскими э, синагогами. В разных городах Израиля постоянно. И я считаю, что это одна из важнейших вещей, которые мы можем делать, потому что мы также помним, раз мы с тобой сидим в Иерусалиме, и здесь недалеко Оливковая гора, то ты помню, что Ишуа сказал перед тем, кто поднялся э, на небо, чтобы они шли и по всему миру. Гору. От Иерусалима да. и во все края земли. Сто процентов. я думаю, что сейчас то время, когда это весь возвращается в Израиль и в Иерусалим.